Хочешь выиграть 500 рублей? Тогда подпишись на канал, нажми на колокольчик, поставь лайк под этим видео и напиши комментарий. Подробности смотри в описании. Всем привет, друзья! Сегодня на свой мониторинг решила взять проект Divis Invest, свеженький проект, 2,45% ежечасно вы получаете. Да, вот здесь прописано. Проект Часовик, каждый час вы получаете средства, соответственно, можете его выводить, прибыль инстант, 18% за 48 часов вы зарабатываете, то есть за 2 дня а я хочу закидывать, как обычно, 5000 рублей, 900 рублей за 2 дня я чистой прибыли заработаю, довольно неплохо, 450 рублей в день, учитывая, что это полный пассив, ничего делать не надо. Как правило, часовики с такими процентами и с выплатами инстант я всегда беру на обзоры, потому что такие проекты живут довольно долго и отрабатывают качественно. Минималка 10 рублей, максималка 500 тысяч. Вообще, вот эти вот данные мне всегда очень нравятся, такие проекты я всегда беру на мониторинг, потому что на них можно неплохо зарабатывать, в принципе. А почти 1000 инвесторов уже за два дня, 586 тысяч инвестировано, 54 тысячи только, только выплачено, то есть баланс проекта 500, получается, 510-520 тысяч, а резерв кассы довольно а, круто, можно сказать. Так, платежки Payer, Advanced Cash, Perfect Money, Kiwi. А, платежки удобные, поэтому проблем, я думаю, с вкладами, с выводами а, быть не должно. Так. Давайте перейдем в личный кабинет и посмотрим. Сумма 5000 рублей. Все также здесь считается. 122 рубля каждый час я могу выводить за сутки. 2950, 5900 за весь срок я отсюда выведу. Так, способ оплаты Payer. Активные депозиты у меня пока нет. Здесь, в принципе, по навигации все а просто поэтому, думаю, с этим проблем тоже не будет. Давайте откроем депозит на 5000 рублей. Так, все происходит автоматически, платеж подтверждаю. На Payr меня перекидывает. Через Payr вообще очень удобно оплачивать. Ну, вообще все удобно оплачивать. Единственный минус, конечно, этой платежки, то, что он берет проценты большие. Хотя здесь, как видите, также проект гасит проценты, то есть берет их на себя именно за... Вот средств итак после оплаты почему то меня выбросил с проекта давайте введем данные войдем опять а, так депозиты активные все депозит активен начисление 48 то есть каждый час как я и говорил следующее начисление через час и соответственно по 122 рубля я с этого проекта буду выводить довольно неплохо по отзывам тоже все нормально поэтому будем наблюдать завтра запишу видео в это же время я думаю как пройдут сутки, где я должен буду заработать к этому моменту 2950 рублей от своего депозита, соответственно. Ну вот, в принципе, все, что я хотел рассказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жду ваших комментариев. Всем спасибо, до свидания.